Привет, пари ребят! Девчата, сегодня к нам залетел новый видосик, а с вами я Азейка Найс. Поехали! А перед началом данного видеоролика я хотела бы вам порекомендовать сервер одного из начинающих ютуберов, на котором я сижу абсолютно каждый день. С ютубером, так же, как и со мной, можно всегда пообщаться, а еще плюс у него есть проект, на котором можно э, пообщаться лично со мной, как э, с ютубером, или найти других ютуберов по интересу или стримеров. Но и давайте перейдем к нашему видеоролику. А сегодня у нас на подкате SkyWars, в которой я, правда, не умею играть, но да ладно. А самое главное, что мы будем его играть, и это интересный контент. Логика моя, железная, прям. Um, выбор набора. А у меня набора, собственно, никакого нету. Пусть так будет. По-моему, там... Что первое? Первая кирка. Меня выкинула. А, ну да, потому что я... Да. А, потому что я немножечко вступила. Давайте быстренько зайдем обратно в лобби. Uh, в игру мы, конечно же, не успеем. Uh, так себе карточка. Карточка. Карточка, блин. блок челлендж, ультиматум вайр челлендж, Half хелл challenge. Хилл during the game. Испытание без сундуков. Ладно, я эти испытания не знаю и проходить как-то не хочу. Почему у нас только тр... было двое, сейчас трое, уже пятеро. Прикольно. Ладно, народ наборался. Все. Давайте игры сундуки. По-моему, ладно, все, я подглядит. Ну, мне наборов нету. Банкита тоже не хочу. Прикольно уже есть блоки. Это точно и меч. Есть, это тоже хорошо. Еще есть пью хорошая кирочка. Хоть какая-то броня. А, ну да, меня убили, конечно. Давайте я сейчас эту взломовую и вернемся. И вот я вернулась. Почему-то я сейчас подпрыгивала. Ладно. А, да, тут немножко получилось то, что я просто взяла, слилась лишь потому что очень долго все собирала. Но что поделать. Такая уж я, блин. Да, шкин! если А скажите, пожалуйста, как так возможно? То, что он вообще меня без брони убил? Каким-то только жалким топором. Я, короче, видимо, скайвайс просто супер-пупер не умею играть. Мда Пойдемте новую катку искать. И вот я уже на новой каточке. А, разве мы не должны сверху спавниться? Ладно. Если я сейчас провалюсь, я просто я, я не знаю, что я буду делать, честное слово. А, ну, что делать? Мне надо опыт подбирать, набирать. А этого уровня у меня нет опыта в игре. Так, у меня нет вместо у меня есть только блоки. Да, жестковато, но возможно все равно играть. Осталось 8 игроков. В смысле, что так быстро? что так быстро, что так жестко? Да немножечко подтопливаю. Так, это остров. Один из островов. Окей. Там убивают людей. А я давайте пойду на центр. Так, я отпускать никогда не буду шифт. Это моя... Тактика, и я вижу ботинки. Кстати, там застроились. Окей. Okay. Можно это сделать специально, возможно, нет. И все же... А, да у вас нафиг не уровня нету. Ага, он в золоте и алмазах. Хорошая карточка будет. Просто я представляю, как я сольюсь уже. Еще одна хорошая карточка, то есть, Ну, хотя бы не в самом начале уже убили. Осталось пять игроков. Mm -hmm. Давайте я не буду просто рисковать и все. Да, я, я, я не люблю рисковать, но если я монстр, боюсь, в обычном Майнкрафте, вы о чем? Ну да. А, что я стала доказать? Что я вот именно от этого а, золот золото масника а, сдохну. Ну, да. Лакеично, блин. Пошли в новую катку катать. Режим нормал. Чем еще все равно не буду. Китепаст, чай, перкс. Да, Ешкин. Я топлю немножко. Я ненавижу. По-моему, очевидно, что больше сказываться у меня не будет просто. Логика железная моя, да. Логика железная моя. Что ж, ш... э, 7 минут я уже сыграл 4 игры, 4 игры и все сдохло. Да. Ну, что ж поделать. не и... Давайте попробуем. Диск выбрать. Ну, все хорошее, может быть, набора как раз-таки получше. Сразу на мне надеться, хорошо. Это просто прекрасно. Зачем мне, кстати, диск? Ну, типа, ладно. Таёшкин. Я уже, честно, боюсь. Страта 4. Окей. Я еще в кнопках, блин, не разбираюсь. Хани там уже волна. в железке, в золоте. Да. М -м -м. Я знаю, что... Почему меня пишет постоянно на разных языках? Ладно. Да. Давайте быстрее. Маги сервер. Ну, ну, кого как. Ай! А, я думала, зачем мне лук бы быстрел. Да, блин. Ха! Умно. Да, он мне теперь не свалиться. Причем, кстати, даже не поменяла одежду, то есть это вот так пошла. М да. Это был, по-моему, лук зачаровать, нет? Так. А, в смысле? Когда объясните? Ты вот слишком быстро на меня пошел. Ладно. Интересно, где второй игрок? А вот он бежит. Ну да, я не умею играть в SkyWars. Я не только новичок, можно сказать. Так что сразу говорю, не сречески. Режим Normal. Давайте. Да, блин. выкидывает. В общем, я свой вариант потеряла, да. Я тоже поняла. Так, сундуков здесь больше нет. Ну, да ладно, можно просто пересидеть Ну-ну, ну-ну, парень. Не, а, не, а не пройдет. Фокус. А, блин. Говня. Сундук. В общем, я забагалась. Это нечестно. Это нечестно. Я... Это нечестно просто. Это нечестно, потому что я забагалась. Это все тупые, блин, сундуки. А еще блин предлагал мне <смех> яблоко. Просто... ладно, я знаю, что это на такой вообще нельзя. Так, мне что-то кажется, что он мне сейчас быстренько нападет. Нифига, у него сразу золото. Неудивительно, что если он сейчас на меня нападет. Просто я реально не удивлюсь, что если он меня сейчас наперет. Что вполне, кстати, вероятно. Логично, блин. старта страта, железная меч. А, не, он, по-моему, просто пошел, да. блин просто взять скинуться да. а -а -а -а. что-то мне надоело играть короче ладно давайте я буду заканчивать потому что ну смысла не дальше играть и так понятно что я вообще все просох просто нафиг потому что ну не умею я играть в теперь я это знаю и теперь я не буду играть в почему-то на это выходило у меня лучше чем на хайпиксе и Ладно. В общем, если вам понравилось. Ага, да как же. Э -э -э. Меня вернет в лобби. Пожалуйста. Верните меня в лобби. Телепорт. Да, блин. Ясно. Если вам понравилось, Сахара, а как же мое видео, то не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, допустим, секреты выживания в скаварте, кроме как закликивать. Я знаю, как закликивать, но у меня это не получается. Рассказывайте про мой канал своим друзьям. Не забывайте, конечно, заходить на мой дискорд сервера. Иначе я всех просто перебью. Ну а с вами я была Азойка и Нас и всем пока. Пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока, -пока.